Весна в самом центре города. Выгодные покупки для дома и всей семьи, а также уютное кафе и все для вашей красоты. Торговый центр «Весна». Ждем вас. Улица Ленина, 75-Б. Анимационные ролики «Line and Space». Современный метод продвижения бизнеса.